Мы можем начинать. Да, здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Киселёв Сергей Вадимович. Я эксперт главного управления контрактной системы по Омской области. И сегодня на обучающем семинаре площадка OTC Market покажет, как сформировать закупку, покажет процесс работы с заявками, публикации, также заключение договора. Также специалисты ATC Market ответят на вопросы в конце семинара. Uh -huh. Далее передаю слово Сергею Сердюкову. Да, Сергей, спасибо большое. Еще раз добрый день, уважаемые коллеги. Собственно, небольшая вводная часть, которая будет касаться, в принципе, закупок малого объема и сервисов электронного магазина, позже мы перейдем непосредственно к практике. Собственно, почему хотелось бы остановиться на закупках малого объема и на электронных магазинах, как на наиболее актуальном и интересном сервисе на сегодня в сфере снабжения? А, ну, ни для кого не секрет, что в 44-м федеральном законе, да и в 223-м федеральном законе закупки малого объема – это довольно значительная часть э, и по количеству договоров, и по суммам именно в разрезе снабжения. Если посмотреть по году, то примерно таких закупок у нас проходит на сумму 1 триллион рублей. И вот в 2020 году была очень важная веха в истории развития сервисов для цифровизации малых закупок. И в малых закупках, соответственно, тоже в 44-м федеральном законе в апреле месяце 2020 года увеличили квоту и максимальную сумму по проведению таких закупок с 300 тысяч до 600 тысяч и квоту, соответственно, с 5 до 10 процентов от сгоза. Что это значит? Это значит, что законотворство у нас признали тот факт, что закупки малого объема – это очень эффективный инструмент снабжения. Особенно в период кризиса. Если вы помните, в 2020 году у нас были коронавирусные ограничения, собственно, они в 2021 году еще имели, имели какие-то, скажем так, последствия, в 2022 году, в принципе, у нас а, тоже есть ряд экономических сложностей, скажем так, которые существенно усложняют у нас и взаимодействие с заказчиками, с поставщиками, особенно с зарубежными поставщиками. Ну и, в принципе, процесс а, снабжения в рамках 44-го федерального закона претерпевает определенные сложности. Однако на малых закупках это сказывается в меньшей степени. Почему? Потому что малые закупки – это в основном закупки на небольшие суммы типовых товаров, работ, услуг, а, в которых принимать участие может практически любой поставщик-производитель. И, собственно, такая специфика малых закупок, она приводит к тому, что на протяжении последних двух лет, тут примерно с 2020 года, активно ведется формирование так называемых региональных маркетплейсов, региональных электронных магазинов когда местные поставщики-производители, особенно производители на местах, которые проводят типовую продукцию, штучно производят ее, не участвуют в иных конкурентных закупках, имеют выход на открытый общерегиональный, а то и общероссийский цифровой рынок. И этот феномен он позволил в рамках действующих электронных магазинов формировать каталоги товаров, работу услуг региональных производителей, проводить предварительную квалификацию таких поставщиков-производителей, в принципе, давать надежный инструмент снабжения, для заказчиков и для поставщиков, особенно в кризисное время, когда а, нужно поддержать и отечественного производителя, и субъекта малого-среднего предпринимательства, а, где-то, может быть, не по потребуется купить товары иностранного производства, где импортозамещение еще не возобладало в каких-то отраслях. Все эти инструменты у нас активно могут быть применены в сфере использования электронного магазина. Один из таких электронных магазинов у нас активно работает на территории Омской области. В рамках опять-таки работы на, на территории Омской области данный электронный магазин интегрирован с государственной информационной системой ДИС, которая также применяется у нас для закупок малого объема по 44 федеральному закону. Сейчас мы для вас, уважаемые коллеги, продемонстрируем, каким образом у нас производятся закупки малого объема через государственную информационную систему с применением электронного магазина OTC Market. От тебя замечу, уважаемые коллеги, опять-таки, что сфера закупок малого объема остается очень важной, актуальной и востребованной на всей территории Российской Федерации. У данного направления очень большое будущее и с точки зрения работы с региональными, с точки зрения работы с отечественными производителями, и с точки зрения взаимодействия с поставщиками иностранных товаров из дружественных стран, как сейчас у нас это принято называть. В этой связи, уважаемые коллеги, большое спасибо, что подключились к нашему вебинару. Сейчас мы расскажем, покажем, как данная система работает, а впоследствии с удовольствием ответим на ваши вопросы. Сейчас передаю слово Ирине Коваленко. Это специалист по сопровождению заказчиков и поставщиков в рамках работы на электронном магазине UTC Market в Омской области. Ира, тебе слово? Да, спасибо. Сейчас запущу так, демонстрацию. Так, всем видно демонстрацию? Видно, видно. Итак, добрый день. Меня зовут Ирина, я менеджер OTC Market и сегодня вам продемонстрирую работу заказчика в электронном магазине. Рассмотрим мы с вами значит, публикацию закупки, работу с заявками и заключение договора. После формирования закупки в личном кабинете ГИСа, вся закупка у вас создается и формируется там, в личном кабинете ГИСа, то есть после того, как вы заполнили все обязательные разделы, для этой закупки появится действие «Разместить на площадке OTC Market». В результате выполнения этого действия произойдет отправка закупки на электронную площадку. Ее состояние меняется станет объявлен и появится в личном кабинете на OTC Market уже в статусе «Активная». Для того, чтобы войти в личный кабинет OTC Market, вы можете использовать сайт закупки omskportal.ru. Для этого нажимаете на вкладочку OTC Market, либо набрав в поисковой строке любого браузера OTC Market и перейдя по ссылке. На сайте marketotc.ru в правом верхнем углу странички нажимаете кнопку «Вход». Открывается форма авторизации, то есть вам необходимо будет авторизоваться либо по логину, паролю, либо вы заходите по электронной подписи. Если вы не зарегистрированы на OTC Маркете, то необходимо будет пройти регистрацию. Значит, регистрация у нас проходит двумя способами: можно ее пройти: либо с электронной подписью, либо без электронной подписи. Форма довольно простая, интуитивно понятна, не занимает много времени для регистрации. То есть, если вы проходите регистрацию по электронной подписи, то в открывшейся форме вы устанавливаете отметочку вот здесь: вот, что у меня есть электронная подпись. Выбираете ее из списка, и некоторые данные заполнятся у вас уже автоматически из вашей электронной подписи необходимо будет просто дозаполнить оставшиеся поля. Если вы будете проходить регистрацию без электронной подписи, то тогда, соответственно, вы здесь отметочку не ставите, заполняете все поля сами вручную Затем внизу формы вы устанавливаете отметку, что вы являетесь уполномоченным лицом организации, даете обработку свое согласие на обработку персональных данных и затем нажимаете кнопку «Зарегистрироваться». После чего на указанный при регистрации e-mail вам придет письмо со ссылкой для подтверждения регистрации. Вам нужно будет по этой ссылке пройти и после этого заявка будет утверждена автоматически и вам поступит уведомление об успешной регистрации. После чего, значит, вы входите в личный кабинет OTC-маркета. Сейчас я вам покажу, как он выглядит. Так, видно? Пожалуйста, скажите. Да, все видно. Угу, отлично. То есть вот так вот выглядит таким образом личный кабинет. В личном кабинете слева, вот здесь вот, вы видите меню. То есть меню выглядит заказчикам, поставщикам, обучение и написать техподдержку. В основном в личном кабинете вы будете пользоваться только разделом, но ну, это в основном заказчикам, закупки через электронный магазин, закупки. То есть... Когда вы нажмете «Закупки», у вас откроется вот это вот поле, где у меня сейчас открыта эта форма. То есть здесь у вас будут отображаться закупки вашей организации, то есть все закупки когда-либо созданные уже. Итак, после того, как вы создали закупку в личном кабинете ГИСа, выгрузили ее к нам в электронный магазин, то есть она здесь появляется уже в статусе «Активная». То есть вот в таком статусе вы увидите, и вот будет находиться, отображаться здесь. Значит, так как она активная, эту закупку уже видят поставщики и могут принять в ней участие. Что можете сделать вы? То есть вы можете на эту закупку сами пригласить поставщиков. Приглашенным поставщикам поступят уведомления на электронную почту с приглашением и указанием ссылки на закупку. Для того, чтобы пригласить поставщиков, необходимо будет зайти в закупку, для этого нажав на ее номер, спуститься вниз странички, и у вас здесь есть кнопочка «Пригласить поставщиков». Нажимаете, у вас открывается форма для приглашения. Пригласить можно направить, отправить приглашение двумя способами. Либо по ИНН или наименованию организации вводите, то есть указывайте а, те организации, которые зарегистрированы у нас, либо приглашаете по e-mail и нажимаете кнопочку «Пригласить», после чего приглашения будут разосланы. Если вам необходимо будет эту закупку отредактировать, то все редактирования производятся в личном кабинете ГИСа. То есть закупку необходимо будет деактивировать, внести изменения и отправить уже в OTC-маркет, после чего на маркете изменения будут применены автоматически. Также и с отмены закупки. То есть отмена производится также в личном кабинете ГИСа, после чего в УТС произойдет отмена автоматически. Если вдруг на закупку были поданы уже оферты, при отмене закупки они будут отклонены. На активную закупку, то есть актив, закупка у вас активная, в течение установленного заказчиком срока, а для секции Омской области это не менее 48 часов, поставщики направляют свои предложения, то есть оферты. Принять оферту можно только после окончания срока подачи оферт. Для того, чтобы рассмотреть оферту, предложение поставщиков, необходимо в разделе закупки нажать на номер закупку. То есть вот как мы с вами нажали, сейчас попали, у нас открылась вот форма закупки. И спуститься в раздел оферты поставщиков. Вот этот раздел оферты. Вот у нас на эту закупку есть... Для того, чтобы нам ее посмотреть, необходимо нажать на кнопочку, вот этот карандашик, в этой строке, нажимаем, и у нас открывается форма просмотра оферты. Необходимо будет вам ознакомиться с предложением поставщика. То есть вот здесь вот вы просматриваете всю информацию. Поставщик может прикрепить какие-то документы. Вы можете их скачать, также познакомиться с ними. И хочу обратить ваше внимание, что у нас есть чат с поставщиком. То есть после подачи оферты поставщики и заказчики могут обмениваться сообщениями и документами в чате. Чат. Доступен в карточке оферты, то есть, вот куда мы сейчас с вами зашли, то есть эта оферта. И также он будет доступен в карточке заказа, то есть уже договора. И там, и там переписка будет отображаться одна и та же. Итак, то есть после того, как вы рассмотрели оферту, вам необходимо принять решение по этой оферте, по оферте. То есть, либо вы принимаете оферту, либо вы ее отклоняете. Мы сейчас с вами примем оферту, то есть нажимаем Принять. Эферту. И вот у нас система, значит, спрашивает, что будет сформирован черновик заказа. Мы нажимаем «Да». Окей, подтверждаем свое действие. И, значит, система у нас спрашивает, что у нас создан черновик заказа, отправить его поставщику или нет. Значит, если у вас ваш заказ не требует никаких изменений, и вы готовы его направить поставщику, то вы нажимаете сразу же «Да», «Отправить». Если какие-то у вас изменения, вы можете нажать «Нет», у вас черновик так и будет, черно... останется черновиком, поставщик его при этом видеть не будет, то есть вы вносите какие-то изменения, и уже тогда потом его отправляете. Сейчас мы с вами отправим сразу. Вот. После того, как мы отправим поставщику наш заказ, у нас статус поменяется на отправленный поставщику. После того, как поставщик, то есть об этом придет уведомление поставщику на электронную почту, что вы приняли его оферту и готовы заключить с ним договор. И после того, как поставщик со своей стороны подтвердит заказ, он уже сменит статус, то есть поменяется с отправленный на поставщику, а он поменяет статус на заключение договора. И то есть на том этапе уже можно будет заключать договор. Договор можно будет заключить двумя способами, это на бумажном носителе, например, в том случае, если поставщик работает на площадке без электронной подписи, либо заключить его в электронном виде. Для подписания договора на бумаге необходимо в личном кабинете одной стороне отправить, а второй принять предложение о подписании договора на бумажном носителе. Инициатором может являться как заказчик, так и поставщик. То есть я вам сейчас продемонстрирую, как это будет, допустим, выглядеть сообщение. Вот у нас договор, он находится в статусе «На заключение договора». Спускаемся ниже, и здесь мы видим сообщение, что поставщик предложил, то есть в данном случае инициатором выступил поставщик, и он предложил заключить договор в бумажном варианте без подписания договора в электронном виде. Вам остается только, если вы согласны и хотите заключить на бумаге договор, нажать кнопку «Принять предложение». Вот. значит, После этого статус заказа сразу меняется, что договор заключен. И в карточке вот здесь же в этой будет отображаться информация, что данный договор был заключен на бумажном носителе. Вот. И второй вариант, то есть если вы хотите заключить договор в электронном виде, необходимо также в карточке заказа в статусе «На заключение договора» прикрепить заполненный договор, Сейчас я вам покажу. То есть вот у вас э, здесь есть несколько вкладок. Вот вкладка «На заключение договора». Также нажимаете на номер. У вас открывается сам вот договор у него статус «На заключение». Вы спускаетесь, вот видите, здесь вот тоже есть, что вы можете предложить поставщику, то есть это если вдруг на бумаге. Мы сейчас рассматриваем, значит, электронный вариант. Вы спускаетесь в раздел «Договоры». Здесь есть кнопочка «Добавить договор». То есть вы у себя на компьютере заполняете договор, сохраняете его, затем прикрепляете сюда на площадку. Вот. Здесь появляется наш договор заполненный, и сразу же есть кнопочка «Подписать». То есть вы можете сразу со своей стороны его подписать. То есть вы его подписываете, потом поставщик подписывает его, ну, он может также скачать, допустим, ознакомиться. Если его все устраивает, у него также будет такая же кнопка «Подписать». То есть вот здесь вот у вас откроется, вы выбираете свою электронную подпись и подтверждаете свое действие. Сейчас я вам покажу, как это будет выглядеть уже в заключенном. Договоре. Вот смотрите, вот у нас раздел «Договоры», здесь есть договор, здесь есть подпись поставщика, подпись заказчика. То есть после того, как договор уже подписан обеими сторонами, он меняет свой статус на «Договор заключен». Здесь также появляется информация о том, что договор заключен именно в электронном виде. И при необходимости вы можете скачать архив со всеми подписями и печатями. Так. После того, значит, после заключения контракта в OTC Market вам необходимо будет интегрировать подписанный проект контракта в GIS. Для этого вам нужно будет перейти в личный кабинет ГИСа и на интерфейсе проекта контракта выполнить операцию и порт контракта с электронной площадки ODC Market. Проект контракта интегрируется в GIS, при этом состояние документа будет опубликован, а статус документа подписан. В детализацию вложения загрузится архив. Архив будет включать в себя подписанный файл, файл с подписями и файл в формате PDF. Для того, чтобы скачать подписанный проект контракта, перейдите в раздел «Вложения», откройте карточку документа, и выполните операцию «Скачать вложения с электронными подписями». У меня на этом все. Спасибо за внимание. Хотелось бы сказать, если вдруг у вас появятся какие-то вопросы, вы всегда можете обратиться ко мне по контактам, по контактам, которые указаны сейчас у вас на экране. Либо у нас, хочу сказать, есть на сайте… Сейчас я вам покажу, тоже продемонстрирую. То есть, когда вы э, заходите на главную страницу электронного магазина, здесь вот вход, здесь вот ниже у нас есть инструкции. Инструкции как для заказчика, так и для поставщика. Инструкции полные, там опис... идет описание, и как создается закупка в ГИС, как она интегрируется к нам. И также внизу в разделах контакты есть мои контакты. То есть, вы всегда можете по, это... по этим контактам ко мне обратиться. У меня на этом все. Передаю слово Сергею. Тайра, большое спасибо. Собственно, коллеги, от тебя замечу, что запись сегодняшнего вебинара со всеми инструкциями будет доступна всем участникам и всем зарегистрированным пользователям. Также данную запись мы отправим по всем заказчикам в рамках 44-го федерального закона, кто работает у нас по Омской области. Опять-таки от тебя добавлю, уважаемые коллеги, что электронный магазин сегодня действительно надежный инструмент осуществления эффективного снабжения по малым закупкам в рамках 44-го федерального закона для заказчиков по 223-му федеральному закону. Это также является достаточно быстрым э, сервисом, который позволяет осуществлять закупки не только малые, но и закупки единственного поставщика, запрос-оферт, э, сбор коммерческих предложений для обоснования цены э, в рамках иных конкурентных закупок. Помимо всего прочего, в рамках модуля электронного магазина доступна развернутая отчетность, э, которая э, выгружает все основные показатели эффективности снабжения. Поэтому предлагаем вам использовать электронный магазин utc Маркет», для осуществления закупок и для иных действий, связанных с организацией эффективного снабжения. Наши коллеги всегда на связи, всегда вам помогут, всегда ответят на все ваши вопросы. Спасибо большое за то, что подключились к нашему сегодняшнему вебинару. Это не последнее мероприятие Паломской по области. Мы всегда на связи. Удачи вам в наше непростое время. Всего доброго. Всего доброго.